Детские подгузники нельзя использовать в жару, заявляют врачи. По словам медиков, подгузники нарушают теплообмен и могут привести к перегреву. В жаркую погоду категорически запрещено ношение подгузников, так как они скрывают значительную часть тела ребенка, затрудняя теплообмен. Ребенка нужно раздеть, проветрить помещение, почаще принимать душ при температуре воды 37 градусов Цельсия, чтобы этого избежать. Если в помещении жарко и сухо, нужно включить увлажнитель воздуха или увлажнять помещение из пульверизатора при отсутствии кондиционера. В отопительный сезон можно положить мокрое полотенце на батарею, а его конец опустить в таз с водой, а летом повесить влажную простыню на открытое окно. Также нужно почаще гулять с ребенком на свежем воздухе и больше поить его водой. О том, что произошел перегрев, можно понять по ряду признаков. Ребенок становится вялым, сонливым, спит в непривычное время, отказывается от еды, капризничает, кожа начинает краснеть, слизистые оболочки высыхать. В этом случае необходимо отпоить ребенка водой комнатной температуры, охладить под душем, вода 36,6-37 градусов Цельсия проветрить помещение и вызвать скорую помощь. Запрещено оставлять ребенка одного в душном закрытом помещении или автомобиле. Это грозит смертью вследствие перегрева. На этом все. Пусть ваш ребенок растет здоровым, бодрым, жизнерадостным. Если видео понравилось, поставьте лайк. Подпишитесь на канал.